здравствуйте дорогие подписчики и гости моего канала сегодня мы делаем таро прогноз для знака рыбы на ноябрь месяц работать мы сегодня будем двумя колодами карт это таро уэйта и таро 78 дверей давайте приступим и посмотрим какие задачи стоят перед рыбами в ноябре какие возможности какие события ожидают Давайте посмотрим. Первая карта – это задачи и энергии. Вторая карта, то есть три следующих карты – это события, наши настроения. Следующая карта – работа, отношения, любовь, деньги. Ой, отношения, любовь семья. Так, давайте теперь сразу выложим колоду. Карты из колоды 78 дверей. Посмотрим, какие двери нам открывают эти события. Этот месяц. Так, приступим к чтению расклада. Шикарная карта. Тройка чаш. Успех, достижение какой-то цели, праздник, встреча с друзьями, подругами прекрасная карта, которая говорит: наслаждайся жизнью, люби, отдыхай. Вот этот месяц у вас не для напряженной работы, да, на следующей карте еще посмотрим там. А вот для такого легкого подхода к жизни, да, вы заслужили отдых. И здесь изображены три богини, которые в этом месяце будут заниматься вашей судьбой. И хорошо бы проговаривать свои желания, чтобы они услышали, чего вы хотите. Давайте посмотрим по событиям. События. Первая карта. Шестерка мечей. Карта говорит, что... Вам открываются дороги, то что раньше вы не могли сделать, может вы что-то пытались несколько раз делать, делали какие-то подходы, попытки у вас не получалось, сейчас э, вот то что вы хотите у вас получится, э, двери открываются, дороги э, открываются, зеленый свет вам везде во всем. И карта говорит, что вы куда-то можете поехать. Кто-то в путешествие, кто-то в командировку, кто-то, может быть, будет переезжать. Это дорога. Для кого-то эта дорога может быть как убегание из какой-то ситуации тяжелой, трудной. Или переезд из того места, где было некомфортно, да, где, может, были какие-то проблемы, горести, печали, непонимание. Вот, кто-то будет вот прямо убегать из какой-то ситуации, из какого-то места, да? Пере... Кто-то будет просто переезжать, потому что есть новые возможности, потому что получили какой-то результат, и теперь можете э, как бы ставить себе более такие высокие цели, хотите более э, чего-то большего добиться. Э, двери, которые открывает эта карта, вообще карта говорит: собирайся в путь, да, езжай куда-то, делай что-то, двигайся. И что открывает, какие двери эта карта, да, это движение? Карту силу. В этом движении, да, вот если вы примете такие какие-то решения в новое двинуться, вы получаете небывалую силу, и вы понимаете в этом движении, что сила духа, сила воли, она у вас становится мощной, да, она нарастает. И вы поймете, что если раньше вы с чем-то не могли справиться, да, с какими-то, может быть, своими, даже, может быть, внутренними, да, страстями, желаниями, зависимости, то здесь вы можете легко с этим справиться. Ну, как легко? Вы должны проявить силу и волю, но она у вас будет в это время. В смысле, через вот эту карту дорог, через движение вы открываете в себе силу духа, силу воли и силу на будущее. Становитесь сильнее. Ой, чуть не открыла. Так, Туз, жезлов вторая карта. Это новая идея, новая возможность, новая какая-то цель. Карта говорит о том, что к тебе приходят возможности, тебе даются шансы какие-то, их нужно взять, их нужно использовать. И здесь, конечно, вот если дороги открываются, здесь может быть и новая какая-то работа, новые предложения какие-то, новые отношения. И карта говорит что не бойся проявлять инициативу до да, начинать что-то новое а, смело берись за те задачи за те цели которые ты себе ставишь да и ты обязательно придешь к успеху а, какие двери открывает нам эта карта верховная жрица а, Дверь открывается к знаниям, вот через этот путь, дорог вы не только получаете силу, но вы получаете какие-то знания, которые помогут вам идти по жизни, И это необычное обычные знания, которые из книг мы получаем. Это знание такого эзотерического плана, когда мы понимаем, почему и что происходит, когда мы видим результаты каких-то своих действий и можем проследить вот эту цепочку, да, вот я поступил так-то, да, или я повел себя так-то, и в, в итоге там получил вот такой-то результат. Мы можем это связать и понять, что все в жизни взаимосвязано, что все в жизни имеет действительно кармические какие-то, да, результаты каждое наше действие, оно не просто так уходит куда-то, оно потом нам дает результаты, оно дает нам потом ответную какую-то да, реакцию. Мы получаем то, что мы посылаем в мир. И эта карта может говорить о том, что в этом месяце, возможно, вам хорошо бы обратиться к кому-то за советом, за консультацией. Это может быть психолог, таролог, астролог, это может быть какой-то специалист в какой-то области, да. Но здесь нужно использовать не, не только вот я говорю, практические знания, да, но и знания какого-то эзотерического плана. Кто-то, может быть, из вас захочет изучать, сами начнете изучать там, нумерологию, астрологию, таро. И будете вот эти знания да, как бы привносить в свою жизнь, углубляться в эти знания. И вот эти знания, они покажут вам перспективу вашей жизни. Вы увидите, к чему вы можете прийти, чего вы можете достичь. Как себя надо, вы поймете, как себя надо вести, чтобы получить нужный результат. Третья карта это Пятерка Пентакли. Карта финансовая. Она говорит о том, что да, вы начинаете этот путь, у вас есть, приходят новые возможности. Но нужно быть осторожнее с финансами, более быть экономными, более все просчитывать, продумывать. И она говорит, что может быть затрат в этом месяце больше, чем вы ожидали. Может, например прийти какое-то налоговое уведомление, да, что вы что-то не оплатили. Может, на дороге там, допустим, ГАИ, какой-то штраф, там, страховку, может, вовремя не оформили. Может, здесь быть техника, например, сломалась, вы не планировали, но надо деньги на покупку новой техники. Ну, вот такого плана. Или вы хотели что-то купить и планировали одну сумму, а оказалось, что по такой сумме уже нет этого товара, и вы покупаете его дороже, чем а, хотели. В общем, на этот месяц нужно быть осторожнее с тратами. Нужно иметь НЗ какой-то, да, на этот месяц. Если здесь у вас идут какие-то результаты, вот получили, да, может быть, что-то у вас есть, что отложить, Отложите, и вы потом себе спасибо скажете, что позаботились, как бы, да, вот о, о таком запасе. Давайте посмотрим. Ну и вообще еще, кстати, забыла сказать, что по этой карте может быть не только материальная да, но и какой-то комфорт в жизни, да, нарушен, что вы можете чувствовать себя не очень, может быть, уютно, да, не очень может быть комфортно какие-то условия, может быть, стесненные или мало времени для отдыха, и вы там устаете. А Чего-то может не хватать не только в финансовой сфере, но и вот в, в, в таком плане. Это может быть нехватка любви, внимания, заботы. У вас, и здесь надо иметь в виду, что здесь окно возможностей, да, для вам для помощи, для исправления ситуации, оно есть. Здесь вот есть и финансы, да, где можно заработать, где можно взять, или кто-то может помочь. Но вы видите, люди идут, они не видят вот этого окна, что они могут сюда зайти, оно совсем рядом. Поэтому обращайте внимание, кто рядом с вами. Если вам нужна помощь, обращайтесь, вам обязательно помогут. Какие двери открывает нам эта карта? Туз мечей. Вот если мы здесь обратим внимание, у нас были старшие арканы. да, Двери открываются очень серьезные какие-то, несут нам силу и знания. А здесь нам открывается карта туз мечей. Это новые идеи повторение да, карта как будто за новое э, воображение и здесь надо иметь в виду, что вот видите здесь изображен лабиринт и чтобы из него выбраться нужно принять вот какое-то решение жесткое четкое и быстрое а новая может быть нужна какая-то идея для того чтобы ну вот что нужно что можно сделать до да, чтобы выйти из лабиринта здесь можно подняться над ним и увидеть да, этот вход как подняться, что нужно в вашей жизни сделать, чтобы увидеть вот выход. И вот эти двери, они открываются именно через вот эти проблемы какие-то, да, вот что нам чего-то недостает. Из-за того, что мы стремимся улучшить ситуацию, мы ищем, и нам приходят вот эти новые идеи, новые возможности, новые решения. Давайте посмотрим по работе. Девятка. Чаша. Карта говорит, нужно быть самодостаточным или самодостаточной. Да? Нужно здесь, в принципе, как бы карта говорит, что все на работе будет э, хорошо. Здесь будет и прибыль, и успех, и результат. Здесь как бы вы на своем месте, у вас все получается. Эта карта, кстати, еще может говорить о том, что на работе будет, вот если карта говорила, что отдыхай, радуйся, наслаждайся, на работе вам Позволяется, разрешается тоже вот так расслабиться. А это значит, что у вас будут результаты, которые дают вам вот эту возможность расслабиться и насладиться жизнью. Понять, что я все могу, что у меня все получается. И если у вас вдруг по какой-то причине это не так, то вы в этом месяце можете это наладить. Карта несет вот такие энергии и говорит, ты можешь все сделать то, что ты хочешь. Какие двери открывает. И смотрите снова старший аркан. Удивительный месяц, простые идут события, да, которые могут измениться, но они открывают двери к каким-то прямо пластам вашей будущей жизни, очень большой какой-то задел несут. И здесь выпадает восьмерка, восьмой аркан правосудия. Карта говорит о том, что не опасайся за свою там жизнь, за свое будущее, решая вот текущие дела постепенно, да, полномерно. И если тебе нужна будет помощь, как и говорила вот эта карта, да, она обязательно придет. Ты получишь какой-то мудрый совет, ты получишь правильное решение по твоей судьбе, по твоей жизни. И карта прям советует, что если нужно решать что-то, то берись за решение, и помощь придет. Поддержка судьбы обязательно будет. Так, давайте посмотрим теперь отношения и любовь. Ух ты, колесо фортуны. Здесь вам тоже все благоволит, вам идет что-то в руки само. Судьба вам создает такие события. Это называется благоприятное пространство вариантов, когда все разворачивается в вашу сторону, все вам благоволит, вам идет удача сама в руки. Карта цикличных каких-то перемен, да, возможно, какой-то он заканчивает, невозможно, а цикл какой-то заканчивается, начинается новый, но, возможно, этот цикл он у вас уже был, и вы поймете в это время, что все в жизни циклично, все повторяется, да. вы выходите, может быть, на новый какой-то уровень, но вы выходите именно на благоприятный. Выше, да, по ступеньке выше становитесь. Мы же развиваемся циклично по спирали, да, и вот, вот этот момент, когда мы переходим на спираль, которая идет выше, да, новый виток жизненно запускает. Вот это как раз это время. Карта дорог, карта перемещений, карта запускания цикла на полгода, результаты от решения, да, каких-то в этом месяце вы получите через полгода. Это апрель-май, наверное, так примерно будет. да? Какие двери это открывает? Вот этот цикл новый, к чему он вас ведет? Король мечей. Карта говорит о том, что вы человек, который можете помогать другим людям. Вот сами прошли через какие-то испытания, сами нашли какой-то выход, стали сильными, да, получили какие-то знания, добились результата на будущее какой-то задел сделали. И теперь с этим опытом вы можете помогать другим людям. Вы можете помогать им в кризисной какой-то ситуации. Вот сейчас многие да, не знают, что делать, а вы можете подсказать. Вы можете не только подсказать, вы можете направить и на своем опыте да, показать, что можно выходить из сложных ситуаций, и как это можно сделать как бы вы вот такой спасатель для людей, вот это вот колесо фортуны запускает вот этот цикл, когда вы сами себе уже как бы, да, помогли, или если, ну, или стоите где-то рядом, да, возле этого, что сейчас все уже наладится в вашей жизни, и потом полгода вы вот сможете другим оказывать помощь в этом плане. Итак, дорогие рыбы, шикарнейший расклад все карты позитивные единственное что надо обратить внимание на финансы да на то что вам не достает и не хватает но в остальном вот карта говорят что все вы это получите а на будущее смотрите какие у вас светлые карты идут да и силы идет и знания идут и то что ты не должен ничего опасаться все будет тебе дано по... По совести, как говорится, по твоей. То, что ты заслужил, то ты и получишь. Будут новые идеи. Ты увидишь, как выйти из лабиринта. И сможешь помогать другим людям. Вообще шикарнейший расклад, дорогие рыбы. Я желаю вам удачи. До новых встреч. До свидания.